А, а, меня зовут Шов мне 8 лет. Ну, мне понравилось заниматься а, на курсах. Больше всего мне понравилось истории сочинять. Просто ну, смешно, потому что угу. а, а, а, а, помню кто-то из наших мальчиков а, ну, а, такую смешную историю придумал. А мне, очень нравится. А, мне очень нравится заниматься этими курсами. А, а, вот когда мы свет появляли технику чтения, а, а, я прочитал за 30 секунд стало 8 слов. А, и получил 5. Мне очень нравится а, заниматься этими курсами. Молодец, поздравляем тебя. Скажи что-нибудь о нашем тренере. Но. Мне ну, вот знаю, что Елена Владимировна, э, э, она вот если что-то не поняла, она всегда тебе может помочь. Э, она все я э, объясняет. Э, ну, э, мне нравится Елена Владимировна. <говорит>